Друзья, всем привет, с вами Геннадий Истомин и канал Добрый Гена. Ну и граф вас тоже приветствует. В общем, у нас появилась потребность переставить дверцу в другую сторону. Мы сделали ремонт, и у нас слух вся, как бы удобнее было, если с этой стороны открывать. Инструкцию мы не нашли, как обычно, где она, я не знаю. В общем, я приготовил инструмент, взял шуруповер, головки. Сейчас будем разбираться и переставлять, так что поехали. Сразу решил снять ручки. С помощью канцелярского ножа я убрал заглушки. И с помощью крестовой насадки и шуруповерта крутил эти ручки. Даже осталась пленка защитная. Ну, дальше верхняя крышка, она отщелкивается, закрывает провода. Там находятся две клипсы, черные и белые, которые передают сигнал на дисплей. Следовательно, необходимо было их отсоединить. Ну и в дальнейшем их переставить в другом направлении двери. Далее с помощью того же поворота выкрутил два винта, хотя можно и ключом. Ну и чем удобно, тем выкручиваем. Ну и в принципе дверь была снята. Верхняя петля из двери просто вытаскивается, после чего необходимо направляющий штырек переставить в обратную сторону. Для этого вначале попробовал рожковыми ключами, не получилось, так как... Ключик на 11, слава богу была головка на 11, открутил, открутил ее легко, ну и следовательно переставил ее в обратную сторону и также закрутил. Прежде чем переходить ко второй двери, решил сразу переложить провода слева направо, а верхняя крышка легко отщелкивается и защелкивается, убрал всю пыль, грязь назад защелкнул, ну и сразу проверил, что механизм работал справа также легко вставляется и хорошо входит. Средняя петля также держится на двух саморезах больших и одном маленьком. откручивается также с помощью шуруповерта. Кусочок колпачок мы переставляем просто снизу вверх, наоборот. Заглушки на дверце меняем также слева направо. И на холодильнике заглушки также меняем слева направо. Можно переходить к нижней петле. Необходимо поставить какой-нибудь брусок, приподнять холодильник, открутить ножки. С помощью ключа на 10 откручиваются три самореза. И на самой петле на нижней необходимо переставить штырек в рядом стоящее, так сказать, отверстие. Ну и пластмаску перевернуть наоборот. То есть все это взаимозаменяем, просто переворачивается наоборот и все. Можно ставить уже петлю назад на левую сторону. После того, как прикрутили нижнюю петлю, одеваем на нее колпачок пластмассовый, не забываем, одеваем нижнюю дверцу и, вставив среднюю петлю, прикручиваем с помощью всех тех же двух саморезов. Также одеваем сверху колпачок, не забываем, одеваем верхнюю дверцу, прикручиваем, также ее верхнюю петлю подтягиваем ключом это все, и необходимо найти Уголок пластмассовый левый и правый отличается, он должен идти в комплекте с холодильником. В него аккуратно вставляем провода, чтобы они не перетягивались, не порвались, чтобы дисплей управления работало. После чего его защелкиваем на самой петле. Дальше клипсы белая с белой соединяем, черная с черной. Одеваем верхнюю пластмассовую крышку, аккуратно складываем провода. Ну и нам остается только прикрутить ручки, что мы, в принципе, делаем успешно. И также ставим заглушки назад на место, чтобы не видно было шелуху. Все, двери наши переустановлены. Работает все хорошо. Открывается все отлично. Процесс несложный, занял всего 20 минут порядка. Осталось только помыть. И поставить вариант с нашим каналом. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, пока!